Ах ты, ах ты. Ух ты, ух ты. Оп оп оп оп. И куда мы поскакали? И куда мы поскакали? Оп-оп-оп. Оп-оп. А яблочко будешь, дружочек. Иди сюда. Как там тебя подманивать-то? Оп-оп-оп-оп-оп-оп!